Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение туда и мы еще, и у нас на очереди выполнение новых заданий, в прошлый раз я вложил еще денег больше в Кельбурун. там вообще теперь какие-то бешеные просто вообще цифры, и можно поэтому в принципе даже подзабить пока на торговлю и заняться чисто выполнением заданий, потому что и так там очень много денег, и с собой таскать конечно такое количество бессмысленно, так что оно у меня все лежит в депозите. Так, мне надо поговорить насчет того, где находится... Я забыл, кто именно. Так, подожди-ка, давай-ка я смотрю. Семен Прозоровский, по-моему, был там вообще-то. Да, Семен Прозоровский, князь. Где он у нас, Где он проживает? Семен Рахманин. Семен Урусов. Семен... Прозоровский, вот он. Он в Туле сейчас, кстати, до сих пор сидит. Но что самое интересное, да, впервые выбрался на улицу на ум Васильев за всю игру, по-моему, у меня, потому что я его ни разу не видел, чтобы он ездил вообще по карте, причем так далеко от своей крепости он уехал. Это довольно удивительно, я не знаю, почему он это сделал. Видимо, его заставили, сказали, наконец-то выбираясь этой толстой задницей своего города, заколебал сидеть. Мы там воюем, понимаешь ли, а ты там сидишься в городе чаек попиваешь. Так, давайте пеньков продам здесь, она очень неплохая цена и неплохую цену имеет. Ну, краску можно тоже, в принципе, продать, потому что я ее потом просто не найду, место, где ее можно будет еще сбыть. Меха нет, меха надо вернуть. Надо еще также взять изделие из кожи, наверное. Да, возьму еще изделие из кожи. Возьму еще соль. Можно было бы шелк средств также прикупить, наверное. Ну, давайте меха ладно, не отдам и возьму шелк средств. Все, поехали, давайте в кабак еще. Постите кабака, путник, ну, короче, никого нету особого. Идем, давайте в Перекоп. В Перекопе у нас, соответственно, еще можно будет сбыть что-нибудь. Да, немножко возросла <coughs> сумма, которую я плачу своим товарищам, но имейте в виду, что у меня теперь вообще огромный депозит стоит, лежит в моем банке. Так что можно пока вообще подзабить на то, что я очень много денег на это. Так, здесь у нас масло что-то какое-то дешевое. Надо их, наверное, в бахчисарая, так понимаю. В бахчесарай, а что там по ценам? Да, тут цены гораздо интереснее. Плюс можно было бы даже сбыть. Кстати, порох вообще стоит какие-то смешные деньги. Да, просто смешно даже смотреть на эту сумму. Ну, краски можно продать, можно меха продать. И масло наконец-таки здесь быть. Хотя нет, слушайте, масло. Да, не получится сбыть, потому что и так я уже сумма огромную должен. Точнее, мне должны. Так, продаем. Здесь меха. Масла. Ну, нет, больше мы, наверное, ничего здесь не сможем продать. Купить только если. А купить что можно? Полотно. Изделие из кожи. Очень дорого. Точнее, очень дешево можно купить. Тютюн можно взять. Глиняную уже не сможем приобрести. Ну, так, короче, все отлично. У меня очень много товаров. Можно убираться отсюда куда-нибудь другое место. Например, кстати, в кафе можно съездить. А, а там, по-моему, масло и стоило очень больших денег, если я не ошибаюсь. А, так, товарами всякими. Ну нет, хотя тут масло стоит примерно столько же, как и в других городах. То есть ничего тут не разбогатею вообще никак. Хм. Единственное, только да, вот получается, если продавать здесь вещи, то можно немножко на этом зарабатывать. Но если ввести куда-то их далеко, то можно на этом зарабатывать просто какие-то гигантские деньги. А, так что надо над этим еще подумать, что именно делать с этим. Ну, блин, утварь давайте закупим. В размен можно меха, в принципе, отдать. А, меха. Краски. Ну, я не знаю, краски мне нужны. Можно масло еще продать. Тюкальна, кстати. Так, куплю утварь. Ага, и все, у меня уже, получается, я должен даже деньги. Цена возврата, блин. Я сам себя подвел под монастырь. Давайте-ка я верну. Верну тогда какое-то количество товара. Это я заберу. Пойду продам еще кому-нибудь. Так. Кстати, тут порох нормально пойдет. Возьму еще, наверное. Что я хотел взять-то? Я уже забыл. Глин, ну что ли, я хотел взять? как мне нужно. Ее можно купить в каком-то другом городе. Теперь, типа, наверное, крепость Гизлев, даже тот же самый. Да, крепость Гизлев. Что тут у нас по товарам? А тут очень много изделий из кожи. И все. Приехали, называется. Уже все, нету возможности больше ничего купить. Так, едем, давайте тогда вас закали. Сейчас еще один сделаем круг, и, наверное, в тулу я потом приеду все же. И на этом закончу, пока, наверное, свое путешествие с товарами, потому что уже и так хватит мне этих товаров, как не знаю чего. Хватит торговаться, уже мне просто это и надоело, буквально, банально. Так, здесь возьмем глиняную утварь, ага. Много я не возьму с <собою> собой, уже потому что, офигеть, сколько у меня всего, блин, с собой. А, блин, тюклина надо продать еще где-нибудь. Здесь давайте-ка продам тюклина. Ну, можно соль тоже, в принципе, отдать им. А здесь взять, например, глиняную утварь. Но и то, тоже я много взять не могу, потому что и так все забито этим делом. Ладно, едем в сторону Черкаска сначала. Потом в Азак-Кале. Так, здесь у нас что? Глиня, ну, любит. Любит также изделия из кожи. Так что продаем изделия из кожи. По каким-то бешеным ценам. Я смотрю, в этот раз торговцы подготовились. Поэтому у них денег очень много. Они могут просто дофига в себя вкопить. То, что я им продам. А, ну, давайте все продам. Почти что. Почти что, потому что все равно цены какие-то начинают очень низкие быть, поэтому сильно не стоит увлекаться с этим. Так, меха. Ну, меха вообще надо оставить было бы. Меха давайте оставим. Я думаю, ваза кале они еще дороже станут. Возьмем, купим сейчас хлеб и поедем ваза кале. Ну, и также можно краски, в принципе, перекупить купить. Пеньку можно купить. А... Так, ну и все, да, наверное? Или что еще можно взять? А, ну можно порох еще взять. Можно шелк-сырец взять. Давайте-ка я верну, шелк-сырец возьму. Так, поехали в сторону закале. Правда, перед этим посмотрим. Вот, собственно говоря, Ингри, которую я искал очень долго. Сколько я ее искал, конечно, это пипец просто. Но, наконец-таки она нашлась. Правда, она мне сейчас уже не сильно-то и нужна. Сейчас я точно это выясню. Надеюсь, перед вами виден мой э, рабочий стол. Видно, как я захожу. А, Подождите-ка. Посмотреть все. А, тут еще оказывается очень много всего, да? Так, инструкция. Инструкция там площадка Достижение. Достижения. Достижения. Как заработать достижение? Небольшой гайд. Блин, а где тут начало-начало? Я помню, смотрел, гайд был такой. там подевался-то. Основы основ. Вот, начало-начало. Да. Давай открывай мне. Отлично, спутники. Так, Ингри, получается, ее ей, точнее, она нравится Ольгерду, при этом, получается, Ольгерду не нравится Федот. Ну, понятно, тут все ясно. Так, а Бахыту кто нравится? Ему нравится Мамай. Ну, у нас нет ни Мамая, нету ни Варвары, ни Фатимы, поэтому все нормально. Ингри нравится Оксана, к сожалению, Оксаны уже нету, но при этом у нас есть Ольгерт и Сарабун, поэтому ничего хорошего из этого не выйдет. Да. Так что нанимать Ингри нет смысла вообще никакого. Она просто возьмет, уйдет все равно. Фатимай, я тоже брать не буду, так что, наверное, мы просто уйдем. Ладенько, это, думаю, ничего плохого в этом все равно нету, так что фиг с ними со всеми. Поехали в сторону Азак-Кале. Азак-Кале находился в осаде. Там происходят какие-то сплошные драчки постоянно. Но это все дело, конечно, так не... немножко объезжаю, потому что мне совершенно неохота с ними разговаривать, со всеми. Так, мы, значит, продаем здесь. Давайте-ка продаем все краски, наверное. Куплю специи. Так, нужно заплатить мне еще очень много. Ну ладно уж, я вам сейчас отдам еще гораздо больше красок. Мне нужно заплатить меньше, но я полностью все краски, наверное, продам. Продам еще здесь и полотно. Ага, полотно уже не смогу продать. Уже и так <coughs> все забито. Можно, в принципе, в принципе, продать еще, наверное, что? Изделия с кожи. Да, блин. Тут просто нет денег ни у кого. Я уже, видимо, до этого сюда приезжал и разорил этот город. Он просто уже пустой. Тут денег, в принципе, очень мало было у торговцев. Они еще не успели, похоже, накопить их. Ну, давайте глиня на утро, тогда попродаю немного. И все, поехали отсюда в другую сторону. Так, а что тут можно купить взамен железа? Можно купить вино, кстати, и железо. Куплю у вас, давайте, и это и это. И поеду сейчас в другие места. Так, у нас тут Черкасск рядышком как раз. А можно здесь... Да, вино здесь можно продать даже дороже, в два раза. Отлично, продаем. Давайте тогда здесь вино чтобы далеко его не вести. А закуплюсь я тогда, давайте, железом. Вот мне интересно, где можно продать железо по хорошей цене. Сейчас я это узнаю. Так, создание здешние цены. Давайте-ка узнаем их. Где же можно продать нормально так железо? Железо в Пскове можно продать за 108 талеров. Специи в Львове. но специи вообще, как бы, в принципе, в любом городе нормально продаются. А вот железо, понятно, в Псков. Это у нас Псков, значит, должен быть. Так, ну, продадим давайте меха тогда, чтобы не таскать их с собой. И еще можно, например, масло сюда закинуть. Еще соль можно закинуть. Так, ну, я в размен возьму тогда железо все полностью. Почти что полностью, нет, не получается. Ну, давайте это вяленое мясо вам еще скину. Так, и все, поехали в сторону тогда Пскова. А где у нас Псков? Псков у нас вот здесь, то есть это где родина у нас Андрея. Хованского. Ну, конечно, это не Родина, скорее всего, это просто его владение, но я его не знаю как и Родина. Ладно, едем дальше. Еземская крепость пустая. Едем, едем, едем в далекие края. Едем, едем, едем. Продавать всякое дерьмо, да. Ну, мы уже недалеко. Буквально два шага до Пскова осталось. И вот наш Псковый. Так, деньги потрачены. Ну, это ерунда. Деньги это небольшие совсем. Андрей Хованский, собственно говоря, как всегда, дома. Здравствуй, у тебя есть задание. Я точно знаю, что это из города... я все сделаю, господин. Блин, опять это задание со шпионскими играми. Я это задание сто раз уже, помню, выполнял. Но мы опять будем его сейчас выполнять, и нам опять надо следовать за этим шпионом. Правда, надо быть очень осторожным. Если что, я перезагружусь, потому что я могу ошибиться, и шпион просто возьмет, не в ту сторону пойдет. Ну, то есть ночью. Сейчас, конечно, видно следы прекрасно, а вот ночью будет сложновато отследить. Надо будет идти точно вот именно по следам. Так что будем стараться. Так, или подождите, я вообще ошибся, да? Я, похоже, ошибся. Это вообще были разведчики, наверное, какие-нибудь. Так, ну ладно, мы все равно едем. Хотя нет, тут один человек был, это 100% тот отряд, который мне нужен. Там был тоже один человек, только изначально. Потом он там наймет каких-то еще всадников себе. В группу, которые будут с ним же ехать. Так, ну мы едем, едем, едем дальше. Вечер. Следы могут исчезнуть, кстати. Блин. Куда ты поехал-то? Нет, они не исчезли. Так, у меня, по-моему, уже сейчас есть в имуществе, да, ржавая палец, поэтому все отлично. Свою саблю я продал, но она, в принципе, да, то же самое, что палец убил. Палец при этом еще и мне берет вражеских солдат. В отряд закидывает, так что. Это, можно сказать, даже лучше. Так, тебя надо арестовать. Все живы мы не сдадимся. Конечно, конечно. Так, стрелять по моей команде. Не надо стрелять без приказа, потому что вы без приказа можете спокойно убить этого мудилу, который там тоже вместе с ними. Этот мудил, кстати, он всегда почему-то стоит где-то позади своих солдат. Я не знаю почему, и он даже не дерется. Очень странно, почему-то такая фигня выходит. Так, минус один. Давайте, солдаты, готовьтесь. Берите их тепленькими. Так, чё ж я не попал-то? Да, блин, всех убили. Так, держать позицию здесь, давайте. Не уходить далеко. Я степнул лошадку, возьму их. И поехал дальше рубать головы чуганов. Там где-то этот бич стоит за холмом. Сейчас его увижу. А, так, его пока не видать. Он, видимо, вообще где-то стоит даже. <coughs> а, вон я его вижу, между деревьями. Так, где он? Чуть-чуть проехал мимо, походу. Ага, вот. Иди к сюда. Так, забираем одного. И забираем второго. Стрелять по моей команде тут не надо. Стрелять просто так я знаю вас. Вы можете спокойно застрелить этого бичугана. Ну что, где ты там? Сэр, где ты там? Иди-ка сюда, давай с тобой подеремся по-мужски. Как я люблю. Я даже уберу оружие. Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай, причини мне вред. Ну ты слабак. Это удар, что ли? Вот удар. Это удар? Вот удар. На. На. Что ты там орешь? Иди сюда. Ну ладно, я облегчу твои страдания. <сесс> а, зачем это сделал? Так, я продолжаю эту битву. С, <Adapted> С бичами. Я взял перепрошел, потому что <смех> Я взял, зачем-то убил этого шпиона. Не знаю зачем. Я просто взял его убил. Я не хотел этого делать, э, ну, в общем-то, сейчас давайте по-нормальному с ним сыграю. Где он, блин, вообще? Вон. Иди ка сюда, товарищ. Я тебе сейчас согрею как следует. Просто не было шансов у него. Это победа. Так. Забираем его. Все, едем обратно Псков и заканчиваем это чертово задание. Да, шпионские игры пройдено. Я надеюсь, кстати, осаждаю Псков не... Ага, у меня там кто-то уже осадил Кильбурун. Прекрасно. Ну, я направляюсь пока что в крепость к Ховану. Хован, здоровенький, булы. Приятно тебя видеть, спасибо большое. Сейчас заданий нет никаких. Уже почти что 50 у меня с ним отношения. Прекрасно вообще все. Так, продам, давайте-ка здесь спец, продам железо частично. А, или даже почти все можно продать. Пенька неплохо здесь идет. Я хочу просто отсюда убраться сейчас в свой город, потому что вы видели, там его осадили, надо помочь. Поэтому я здесь продаю большую часть товаров, которые у меня есть. <как> можно меха, кстати, в размен купить. И краску, наверное, тоже можно взять. Хотя краска, блин, нет, нафиг краску возьми, лучше вяленое мясо. Это потому, что и еда одновременно, и как... можно э, еще потом взять будет. Так, отлично, все. Едем направление у нас на Кильбурун. Где бы она там ни было. А, так, вот там где-то Кильбурун. Его отсюда не видно. А, вон он. Все, поехали в Кильбурун. При этом заедем еще, конечно, в Псков. Я, может, думаю, здесь солдат, наверное, нормальных. Еще. Да, вот здесь нормальных солдат очень много, я смотрю. Не то, что, блин, там где-то около Крыма, там вообще каких-то солдат хороших нету. Там одни только бомжи какие-то, блин, сраные. Наемные всадники, блин, которые ни черта не могут особо в битве. Так, ну, едем. Уже подъезжаем к Кильбуруну. Там, кстати, наверное, на замечено-то немало людей. Ну, сейчас мы это узнаем, я уже в Киев почти заехал. Так, э, ага, в Киев я не заеду, у меня тут пирог под ребро кто-то хочет, короче. Ну, они ошиблись, похоже, номером, потому что абонент временно отсутствует, <соспособление> временно недоступен. Так что что будешь делать? Так, ну давайте, подходите ко мне, я с вами поговорю по-мужски. Так. Да <рес> что что будешь делать -то? Просто криворучка не персонажа мне. Офигеть. Как я не попадаю там? Точно, точно посередине прицел. Ты шутишь. Ну все, давай, иди сюда. Или ты умрешь, как твои братья. Точнее, друзья. Ну, ладно. Не хочет, не подходи, конечно, я не против. Так, мы разобрались еще раз с еще разбойниками. В кабачок зайдем. Да, здесь наемный пикинер, Отлично. Идите ко мне. В армию. Так, корсунь. Ой, там битва идет, кстати. Там, кстати, идет битва уже. Еще пикинеров наберу. Отлично. Я надеюсь, я успею. Ну-ка, я сохранюсь даже на всякий пожарный. Вторым сохранением, потому что, если что, придется даже вернуться, наверное. Так, оу, сколько вас, ребята. Конечно, же есть. Налоги я получу, да, фиг с этими налогами. Тут 800 человек почти, ёкарный бабай. Это вам не хухры-мухры. Да, с таким войском воевать очень сложно. Так, держитесь, давайте, ребят. Так, подходим к крепости Кельбруна. Тут уже битва идет в полную мощь. Давайте присоединимся. Да, воинов у нас очень мало.